И всем привет, дорогие друзья! С вами был. Это видео подключается моим друзьям, потому что я скоро уезжаю. секундочку Это посвящается Никите Прокуранову, моему лучшему другу. Это посвящается мне. Это посвящается Анастасии Григорьевой. Это посвящается Мише Третьякову. А, нет, это посвящается Артуру Хесматовину. Эта речь посвящается Никите Проговорону, моему самого лучшему другу. Никита, ты был самым лучшим другом, но уже так произошло, что я уже и мы больше никогда не встретимся. Ты был самым надежным другом. Извиню. Ну прости, так случилось. Следующая речь посвящается Атольке Смотулину. Артур, эта роль посвящается тебе, ты был тоже лучшим другом, ты, хотя мы иногда дрались Их всегда побежал я. Ладно, я не могу больше про тебя говорить, потому ты тоже был моим лучшим другом. Настя, эта роль посвящается тебе, ты моя тоже подруга, Хотя мы с тобой иногда дрались, все такое у нас было с тобой. Ну ладно. Ой, простите. Миф, это видео, э, видео было создано как раз... Мое день рождения, 25 мая, 2013 год. Я хочу посвятить тебе день рождения, поздравить с тебя. Ты был тоже лучшим меня другом. Хотя мы иногда шерились и дрались. Ладно, с вами был Бен. Всем пока. Я поздравляю моих друзей. Поклон.